Тем временем из-за рубежа возвращаются россияне, которые решили, что в условиях пандемии безопаснее находиться дома. Все рейсы встречают медики, и сотрудники Роспотребнадзора, пассажирам измеряют температуру, оценивают общее самочувствие. После всем прилетевшим нужно пройти двухнедельный карантин. Однако необходимость такой меры осознают далеко не все. Во Владивостоке 12 человек сбежали прямо из аэропорта. А во пьющем случае в репортаже Геннадия Корцелева. Международный аэропорт Владивосток вместо выхода из зоны прилета огорожено. К прибывшим из-за рубежа россиянам подойти близко нельзя. Причем не только нам, журналистам, не пускают и родственников. Меры предприняты для общей безопасности. Ну не плачь. А передать возможно ребенку? Сим-карта для связи на территории России и теплая одежда. сотрудника аэропорта соглашается передать вещи пассажиру от матери. Дочь Юлии Заярной была на учебе в Сингапуре. В связи с пандемией решила отправиться домой. Тут все эти сутки, пока она там сидела из-за отмены рейса, мы на иголках и в посольство звонили, и, и ребенок летит, естественно. Поэтому как-то очень переживаем, и судя по обстановке, да, что их все на карантин забирают. Для россиян, пожелавших вернуться на родину, организовали чартерные рейсы. Эти пассажиры прилетели во Владивосток из Токио. Кто-то отдыхал в Японии, а кто-то оказался там транзитом. Пассажиров встречают медики сотрудники Роспотребнадзора. Каждому измеряют температуру. Удивительно, но кто-то из встречающих родственников был намерен всерьез забрать домой вернувшихся из-за границы членов семьи. Вообще-то мы думали, что его можно забрать домой и быть на карантине дома. Сингапура, там спокойная страна. Сингапура они вылетают, у них заведено, они проходят обследование. Ему дали справку о том, что он абсолютно здоров, переживая о том, что ребенок Сингапура не одет. Но двухнедельный карантин сейчас обязательное условие для всех, пребывающих из-за границы. Согласно постановлению главного санитарного врача России, задача не дать распространиться коронавирусу. Однако находятся те, кто игнорирует требования. Пассажиры другого рейса, прилетевшего накануне во Владивосток из Бангкока, просто уехали из аэропорта домой, наплевав на здоровье окружающих. Конечно, не все, а 12 человек. Еще по прилету стало ясно, что некоторые не согласны соблюдать карантинные меры. У меня бумага, я не отказываюсь. Приходите ко мне домой. Я соблюдаю карантин. Но я не могу находиться Маленьких ребенку два года. 8 из 12 пассажиров уже найдено. Сейчас они в изолированных помещениях, как и положено. Остальных продолжает искать полиция. В связи с тем, что Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за несоблюдение санитарных правил, нарушителей карантина может ждать серьезное наказание вплоть до уголовной ответственности. За невыполнение санитарно-гиенических и противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы распространения заболевания, а также за невыполнение предписания органов Госсаны для граждан установлен штраф до 40 тысяч рублей. Если такие нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть, то предусмотрен штраф для граждан до 300 тысяч рублей. Тем временем в аэровокзальном комплексе прилетевшие из Токио россияне прошли повторную проверку температуры. Признаков заболевания коронавирусом ни у кого не выявили. Всех централизованно автобусами увозят из аэропорта. Прибывших россиян за границей сейчас размещают в нескольких санаториях под Владивостоком. Один из них расположен за этим забором. Попасть на территорию нельзя. Вот даже на въезде дежурит на ряд ДПС. Все строго. Известно, что часть людей уже разместили в этом корпусе. Ближайшие две недели они проведут под наблюдением медиков. Ну а после их отпустят домой, если, конечно, симптомы коронавирусной инфекции ни у кого из них не будут обнаружены. Российские регионы продолжают принимать спецрейсы из-за границы с пассажирами, которые пожелали вернуться на родину. Накануне в Новосибирск и Иркутск приземлились самолеты из Таиланда, а в Москве встретили лайнер из Туниса. Кеннадий Картелев, Ян Савицкий и Нина Первый канал. Дальневосточное бюро.